Козленок. Я сама его повесла. Посу. Посу. Я козленка в сад зеленый. Нет. Я тебе отнесу. Рано утром отнесу. Я отнесу. Он заблудится в саду. В саду заблудится он в саду. Я во вторе найду. Молодец, давай еще учить. Давай. Зайку. Подождем. Под Остался зайка. Со скамейки. Не смог. Слезть. Не смог. Весь до ниточки. Прямок. А сама теперь. Еще до а сначала. Зайку. Мы Брошу хозяйку. Он получил на третке. Взвали Мишку на пол. Оторвали ей лапу. Надо? Оторвали Мишке лапу. Придел к нам. Все равно. Все равно его не брошу. Потому что...